Всем добрый день, 13 июля. Зацвел подсолнух. От меня очень далеко. Три километра это в лучшем случае, а то за 4. Поэтому, чтобы получить какой-то товар с подсолнуха, приходится прибегать к некоторым методам ухищрения по подсиливанию медовиков. Но вначале ремарка. В одном из роликов на канале я жаловался на плохой обгул маток в июне месяце и причиной этому ставил жару и вот на Зелла в субботу три дня назад пчеловод из Польши, Владимир дал такую важную очень важную ремарку это нужно было терпение чтобы провести наблюдение из 500 нуклеусов тоже обгул, обгул маток был в жару процентов 20 по моему он говорил начали сразу молодые матки сеять трутня дал выдержку с неделю через неделю матки восстановили нормальную яйцекладку по пчелинному расплоду. И второй интересный момент в этом наблюдении, что ну, обычно, если трутовка, трутин созревает, дома там находится, занимает ячейки, а это в пчелиных ячейках было очень неудобно. И вот какая интересная картина. Только матка начала сеять пчелиную, личинку диплоидную, трутня, выгрызли еще в зародыше, вернее, когда был он в куколке. Не дали созреть ни единому трутню до взрослого имага. Ну и я задним числом тоже вспомнил один из моментов, когда рой с молодой маткой за роем заселял дуплянку были одни бруски. Если посадить на вощину нормальную, понятно, что рой будет отстраивать сразу же пчелиную ячейку. А вот в природном состоянии я заметил, что первых два языка рой потянул трутовые. Они небольшие по площади были, где-то с ладошку может, чуть больше. А потом пошел уже пчелинный сот. Роевая пора. Возможно, в инстинкте заложена очень глубоко эта перестраховка, что мужская особь должна еще присутствовать в пчелиной семье. Ну, как бы там ни было интересное явление, и я думаю, пчеловодам пригодится. Вот такое замечание, такая вот ремарка. Как я подсиливаю медовики? Ну Понятно, рядом стоял отводок двухматочный, хорошо пошел в развитие после включенного инстинта. Я из отводка сделал отводок, а сам отводок работал на маточное молочко, как семья воспитательница. Между молодой маткой и отводком на старой матке я делал ротацию, то есть хорошо помог печатным расплодам молодой матки и не дал ослабнуть и отводку, потому что они воспитали открытый расплод, они просто задержались в развитии. И когда зацвел подсолнух, я вечером отношу эти отводки, концентрирую всю летную пчелу на этом медовике, закрываю маток в изолятор. Несколько серий этот медовик еще поработает и на маточное молочко. И вот таким способом я подсиливаю эту основную свою ударную силу по меду. Какую я еще цель преследую, когда, мат... когда отводок отношу в сторону? Вот, отводок из отводка. Он даст наконец сезона рамок 5 расплода. а Это будет пчела, конечно же, зиму еще же. И основной отводок. В зиму объединил, это будет нормальная, полноценная семья. Ну и, конечно же, из тех медовиков будет семья. Если бы я оставил этот отводок, а он работал на молочке, там на старом месте его забили бы медом, неразвитие, ни откладывание яиц толком не было бы ни тем более воспитание личинок пчеловоды знают как выглядит привешенная рамка семья воспитательница когда такой обильный медосбор все, все в языках все в общем никакой работы на маточное молочко через неделю здесь появляется молодая летная пчела начинается уже третий раз весной первый раз активность вторая активность маткам в старым включалась при отводке и вот уже отводок я отношу в сторону и продлеваю эту номинацию ему как семья воспитательница по маточному молочку то есть пока будет основные пока основные семьи будут работать на мед эти отводки еще несколько серий поработают и на маточном молочке плюс включенный инстинкт даст возможность еще и хорошей активности по выращиванию расплода, потому что есть будет хороший стимул небольшое количество летной пчелы в природе взяток и соответственно мат активность матки и довольно таки хорошие по силе они получаются, даже отдельно, не объединяя ну а если объединить в одну семью по окончанию сезона то это будет конечно же полноценная семья вот вам двойное увеличение количества семей на пасеке с получением товаров вот в таком режиме ну это так, в общем мой любительский вариант никому не навязываю, просто так вот я работаю, по-другому не получается. Очень далеко от меня такие основные медоносы, поэтому приходится применяться вот с помощью таких вот методов ухищрения по подсиливанию то расплодом, то лётной пчелой. Ну ничего, победители не судят. Главное, что конечный результат и рентабельность как положено. Всего доброго, всем успехов!